Не, не, не, не, Я нет. буду как Байден, как Украина решит, так и будет. Правильно, пожалуйста, пожалуйста. Потому что вы бы сидели там в безопасности, и поэтому можно говорить все, что угодно. Это вот здесь. Это отличная политика, э, спихивать решение на кого-то. Я только хочу сказать, что сейчас настроения такие, что продолжение этого всего хотят все. Я только хочу еще раз подчеркнуть, ну, то, что мне сказали, что не по адресу. Все, кто хочет продолжать, я предлагаю ехать туда и продолжать. Вот я хочу прекращение огня. Обмена пленными, но всех на всех, ну, а не какими-то такими способами. Возвращение тел погибших. Да? Специальные решения в отношении атомных станций. Да? Мы не признаем изменения границ. Мы не, признаем, мы, яблоко, я, а -а -а. мы не признаем, мы, яблоко, я, мы не признаем изменение границ с 2014 года. У нас это записано во всех программных документах и, в, и в, везде. Вот и все. Это вот другая позиция. Но мы считаем, что особенности этого конфликта таковы что надеяться, что кто-то в нем победит, бессмысленно. Но это наша позиция, хорошо?